Мы тут должны воевать. <музыка> блин, меня как будто Джеки убил. Отстаньте. О! Бегите от нас, мы страшные. О, блин. Нас чуть не убили. Всем привет, вы на канале Ингемо. Мы сегодня играем в Stars. Старс. вам покажу несколько бойцов. У меня двадцать семь бойцов, и скины на бу два. В целых. Так, не лезем я... к этому, пусть он свои там забирает. Все, готово. Иди те собирай, что я тебе мешаю что ли? А что это у меня тут кнопки уменьшились? А ну я же на другом телефоне играю точно. Ж... Я надо себе... сейчас настройки я еще зайду. все я изменю кнопки. Это просто мне так не нравится. Опа. Оп, мое. А, не... а вы тут сами делитесь. Блин, еще чуть-чуть бы я не достал. А не, достал Че ты тут стоишь, а? Есть. У меня последний гаджет. Ну, последняя попытка жизни себе пополнить. Так что я не буду тратить. Да и скоро до ульта докоплю. Давай, нет, мой. Стой, иди, Леон, давай окружим. Окружай. Окружили. Ап, да блин. Если, если что, мы свалим. Ать. Это надо сломать, чтобы не парило. Так, мне кажется, тут как-то подозрительно. Вот я что говорю, тут подозрительно как-то. Ты... У нас тут трое человек. Эй. Так, никого нету, блин, тут все прется ко мне мой кот. Все, ты думаешь, ты достанешь на меня? Не-а, у меня уголь, я сам тебя могу достать, а не ты меня. А у него тоже ульт. Ну и давай. Я подхожу, давай-давай. Ультуй, ультуй. Ульту потратишь. Я пытаюсь спрятаться от тебя. Воу. Вот, видите, как я профессионально уфатал. Да блин, почти добуло. Новый ну, рамп почти докопил. Сейчас мы... я другой скин буду показывать. Посмотрите, сколько я уже прошел. Ну я сейчас быстренько пролистаюсь а, Аля уже на тике Так что я сразу и говорю, что будет <свист> Тяжело потом Вот тик, сейчас вам покажу Она на тике, она до тика копит Скоро докопит Я ей сразу говорю, что будет вот тут вот тяжело докопить Я не пойму, как вот, отсюда, вот до отсюда До мегаящика докопишь, Аля <свист> <свист> Ладно, сейчас мы другое Скин себе возьмем Про Теперь король варвара бул Сейчас мы ему тоже Сразу прокачаем Новый ранг. Сразу сделаем новый ранг, так скажем. Погнали. Блин, я все время нажимаю, когда сундучки у меня. Я ломаю, и кто-то рядом. Я все время так нажимаю быстро. И, так если ты будешь быстро нажимать, ты по два раза можешь. Это, по два раза, вот, посмотрите вот, вот, смотрите. О, видели? Два раза. Надо быстро нажимать, и два раза будет. У вот тебя. Да. Да, у Леона такое не действует, интересно, почему? Так, Бия, так, Бия лучше не я знаю, какая она жесткая. Да достань ты, юбки палки. Эй, достань, не достанешь. Блин, специально подошел, видно я. Блин, я забыл настройки поменять, сейчас точно уже выйду. И поменяю. Эй, эй блин. Блин. Я нечаянно было нажимаю, когда большие кнопки мне удобнее. Сейчас я удобно. Ну-ка, отстань, отстань. Ай! Ай, ты что то чё ты картоха лезешь ко мне? Лезь. Я знаю, как ты хочешь со мной подружиться. Со мной не, нельзя дружиться, я знаю, как ты. Может, ты сам меня стреляешь, так что отстань. Я знаю, просто вдруг друг со мной и так подружился, круто. Да отстань ты. Видишь, сам меня стреляешь. Значит, не хочешь. Я потом засниму, друзья, по игрушке стендов. Засниму стендов. Ты ч ж такое-то? Ладно, показали, кто здесь, батя, показали. Жаль, что 0 кубка. Но мы сейчас быстренько еще один раунд сыграем, чтобы докопить мне новый ранг на булок. Короче, сейчас тут будет быстрая съемка, потому что пока я тут буду копить, вы, наверное, устанете смотреть, пока я тут буду копить. Так что сейчас будет быстрая съемка. Отстань, блин. Я сейчас буду Я тут как хорек говорю. Сейчас я тут как хорек говорю. Иди сюда, Бу. Бу, крыса, Бу, крыса. Ты не знаешь, что у меня. А, у него тоже была такая фигня. одна пофиг на этот ранг. Потом докоплю. Самое главное вам показать. Это а будет слишком видео большое. Так, теперь я ничего покажу. Эмз, у меня два скина. Так что давай за... Давай эту горячую игру. Сейчас за нее покажу. Ну, я вам тут не всех покажу. Несколько. бойцов. В другой серии я, побо... я побольше покажу. Или может так же. А, что? Ну-ка, стоять! Ты ч, отошли от нас. Мы тут должны воевать. Блин, меня как будто Джеки убил. У нас уже 30 такого. 37, 38, 39, 40. А у них только 4 уже. Ну-ка, всё, отстань. Ой, а, ранил. Отстаньте. Да отстаньте вы, почему вы лезете-то, я не пойму. Что вам нужно от меня? Блин, меня динамайк Иди к динамайку. У нас уже 85, уже 86. О, есть, победили, все 100. Ну это, Лэнс Сейчас еще одного покажем. Вот, вы, наверное, видели мистер Рапин, но я другой скин на его это получил на его, вот он, агент Пи, погнали одиночно. У меня на его тоже гаджет, да, блин, почему я забываю поставить настройках большие кнопки? Иди ко мне, если хочешь умереть. Я знаю как. У идея, как можно убить а, человечка. Я, у меня есть идея. Просто сидеть в кустах до конца, пока а, там будет, пока это... Пока они там сами себя переубивают. Иди, малыш. Лавлин, Зря я показался. А меня не зажали. я его все равно умею. На такой у нас тут быстрый получился видосик на стали Лепи. Я быстро покажу вам чтобы сильно не, это не снимать тут долго. Это спраут. Я не знаю. Я просто, просто выбил его. Это когда еще этого обновления не было. Так что очень хорошо. Я, кстати, скоро это уже докоплю да до... Все это, короче, я до, до мега-ящика скоро докоплю. И до тысячи. Ой, монеточек. Они мне сейчас очень нужны. Вот они. Ну, как видите, я уже тут сколько демов набрал, могу до вот этого классического 8 бита купить, но не хочу. Я вот так вот охраняю специально, я хочу вот отсюда дойти и два мегаящика открыть сразу, чтобы у меня два мегаящика было. И, кстати, я брал пассию, и подправьте, если неправильно говорю, я уже до Гейла почти тут дошел. Посмотрите, сколько я вот А Аля тоже уже почти до Гейла дошла. Гуковачу, у меня там тоже друзья есть Спраута. Убираем потому что я за Спраута вообще не умею одиночную играть. Так что лучше. Да блин, Джеки. Опять я путаю. Подожди, Джеки даже или Джесси. Напишите в комментариях, я их забыл. Я их спутал. Зачем такое же имя почти сделали? Я путаю их. О, а Биби убила. Какое у Биби преимущество? преимущество это, что она может свой читерный шарик пускать. С свою фигнюшку. Это очень читерско. Иди. ну короче, умираем, нет, это все равно, что ты умрешь сейчас. А-а-а! я гонщик. Вы видите, как я руки поставил? Я гонщик нелегальный. Сонит-экс! <у> <у> <у> Отстань! Да блин, что я сделал? А, не надо, пожалуйста! Да блин! Ну, хорошо, что мой друг не умер. Если бы умер, еще бы было худше. Давай мы должны занять первое место, там крово бегает. Я хочу всех хоть одну Лего, кстати. У моего друга Вилки, у, у его есть друг. У его есть друг Брау Старси, который, он тоже ютубер. И вот, короче, у, у Вилки, у его, у моего друга, есть, вы не представляете, у него есть лего. Целых две даже. У него две лего, а у меня два мифи, мифика. Как мы быстро выиграли, я даже не выведю. Скоро до этого, до, до 26-го докоплю. Еще Фрэнк, кстати, прикольная племка стала. Племку я тут же сейчас, на всякий случай еще раз покажу. Я, напишите в комментариях просто видео это. В прошлом видео я снимал про пемку вам. Если сним, снимал, значит. Ну я сниму про эту пемку новую. Та толстая была, это уже подкачалась. Надо, надо подкачаться, как говорится. Отстань ты от, от его. Отстаньте. О! Бегите от нас, мы страшные. О, блин. Нас чуть не убили. Это хорошо, что у меня золотой баррель. Кстати, нифига хорошего. Только кидать может, и тот кидатель. И вам кто-то может близко подойти к двери, например, и грохнуть его с кустов. У меня есть, что есть ульта. Опять я забыл поставить на настройках. Вы можете не повторять за мной кнопки, кнопки нажимать. на кнопки это делать новые. Сейчас испытаем, там найдем. Так, Так, вот. Так, кнопка. Вот так вот я на полную ставлю. Вот Давай больше. Вот так вот мне удобно. Не этого вот, фигнишка. Я все время вот так вот. Да, так вот. Вс, сохранить. Вот теперь у меня так же все. Теперь мне удобнее управлять. Теперь Зобя поиграем. Да блин. Забиа, сейчас играем. Откуда? О, чувак. Гэл. Мы затащим эту катку. По-любому. И Брау Пас, видно, купил, я вижу. Подправьте опять, если опять неправильно. Я просто забываю название. Брау, Брау Брав, старший Брау Пас, похоже. Зажмут Нас уже крыса хотела зажать Но я его сильно поранила. А дальше Гейл гадил Кстати, посмотрите, какой он жирный Голова жирная, чем у нас Ух ты, он должен сам себя откинуть Вот это вот было неожиданно Опа, попал, неужели, я думал не попаду Ты что, не видишь, что там надо было уходить? На Да блин Туда бежим. Погнали. У нас уже 11 банок. У меня еще уйдет. Я все время почему-то до конца игры. Держи выйдет. Но я. Опа! Это я подбил, да, да. Это я. Булку да, туда ушел. Эй, слышь, стой! Не убежишь! А, есть! Я грохнул е! Сейчас мы Рику возьмем. Мы покажем его! Быстренько всех бойцов покажу. Погнали. Вон там ляфики сразу вот бежать. сбежать. Не, не так быстро. Надо с этим справиться. Ну-ка отошел, у меня уйти? Что-то не знал? Эй, дед, отошел. Дед, я вот, не могу. А? О, блин, давай, мочи, чувак. Нет, нет, уходи, уходи. Ой, я тебе говорю, уходи. Почему ты меня не послушался, я не пойму. Ну, короче, Иику показали, сразу понятно. Я быстрее снимаю видео. Сейчас еще раз, я Дэрила, сейчас вам покажу. Дэрил мне нравится, его скин изменился, и голос теперь поставили. Потом был без голоса. Вот бы еще спайку голос поставили какой-нибудь. Я думаю, он засвистит. А видно, Дэрил хороший, то у него есть слово, где он свистит. И, кстати, надо скин на Ниту вам показать тоже. Но это уже в другом ролике. Опа. Ты отстань, Биа. И ты отстань. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой, -ой. что я сделал? Ну вы видели, он быстро сундучки Деррита открывает. У меня, наверное, 20 ранг. 21 ранг. А другие я вам в другом ролике покажу. И гаджет на пень Покажу потом. И Джеки. Ладно, а на этом мы закончим. Всем пока, вы были на канале инген ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!